Хай, не успел я вчера разместить видеообзор больфаром. Моль, как сегодня понедельник, на следующий день я вот продал. И берег продал наконец-то. Вот. Кстати, этот диск защищен авторскими правами за кондерово. его все равно взломал, ломанул себе, так сказать, в цифровом формате. Вот. Ну, этот не защищен. у этого качества записи какой-то, как вот, MP3, как типа того. Вот так, я буду показывать мастер-класс, как запаковать быстро и легко два диска без коробок. Окей, это коробок. Вот, диск вот здесь. Вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, Коробочка, целая. Ну, тут коробочка не целая. Предупредил человека. Ну, там точнее, в объявлении было указано, что на ну, Улксе Вот. Продал. Теперь мы это дело запакуем сейчас. А это играть мой персиковый юдит. Он у меня сдавался на сидячке, Fulvinis Records в виде промо и на моем лейбле CyberMax Digital тоже в виде CDR. Вообще заходи в раздел о канале и там есть реквизиты. для развития моего канала и лейбла. Так что, в принципе, у меня лейбл такой, что я могу с удовольствием тоже буду издавать в таком... Так, вот мы это дело сейчас запакуем. коробки эти без коробок коробки у меня нет коробок есть, но на большее количество дисков два диска отсылать больших коробок мы нет Да, это родослов на вокале. Так, вот. Ну, все. Ну, вот. Никуда диски не выпрыгнут. Все, запаковано отлично. Никуда они не денутся по водоводке. Как говорится. В этом деле плотность, чтобы оно не болталось никак, ну и все, ну еще вот так, для надежности. Все, и теперь это дело в кулечек, оно поедет в мелочи, ну, вот. Okay. Уже. все тут два диска запакованные отлично все сейчас можно футбол мягенькая все пока пока покупаю меня на лекси покупаю меня на канале покупаю меня на фейсбуке на cyber max digital на двух страницах в цифровом виде и так, ah, кстати, еще сделаю, наверное, страницу Distro Compact Mark Digital, да, вот, Вот. Так что, это у меня как на Distro, да. Вот, продал по 50 гривен, всего лишь. Все, пока-пока. Что у меня? Битула есть. Дед Культ, что-то там, Христ. Смерть, Смерта, А, Христа, Смерть есть, вот такой появился диск быту остался еще сервер да О, что там еще что-то еще было по моему а ну да и всякие там black xbox murder есть э, green miles есть вот. ну все пока пока пока продажи идут даже летом все пока пока